Доброго времени, дорогие друзья и гости моего канала YouTube. С вами Екатерина Клопенко, я являюсь одним из основателей международного интернет-проекта «Бизнес Биоси», а также соавтором курса MLM Profi. Итак, сегодня мы с вами будем создавать превью для вашего видео. Что такое превью? Превью – это обложка видео, ставится на видео для того, чтобы было ярко, понятно, интересно, когда человек ищет какое-то видео, да, вот эта вот ваша обложка, она обращает на себя внимание. Правильно созданная обложка э, дает э, возможность обратить внимание большему количеству людей на ваше видео. Итак, создавать превью мы будем с вами в программе Canva. Но для того, чтобы э, начать создавать превью, мы должны узнать его размер. Просто в гугле ищем размер вот, превью на youtube и вот здесь вот, даже не открывая э, ссылочки да мы видим что превью да, э, должно быть 1280 пикселей на на 720 пикселей запомнили вот эту вот циферку открываем конву имейте в виду что вы должны быть уже зарегистрированы в канве то есть у меня открывается уже э, сразу мой личный кабинет и э, что мы ищем, да, то есть, по идее, мы можем вот так вот посмотреть, наводя на картинки, э, которые нам предлагают, да, э, размеры, да, если мы не найдем, то мы сейчас будем создавать свой размер. Но э, я вот так вот листала, в общем-то, я не нашла тот размер, который мне необходим был, да? поэтому я использовала э, э, вот такую вот э, ссылочку, использовать специальный размер. То есть, мы нажимаем... Нам выдается, обратите внимание, в пикселях. Если нам нужны не пиксели, а миллиметры и дюймы, мы можем выбрать, да, можем выбрать пиксели. То есть нам сегодня нужны именно пиксели. Ширина и высота. Смотрим 1280 на 720. 1280 на 720. Создать. У нас загружается с вами уже готовое полотно с нашим размером как раз вот этот размер будет четко входить на ваше видео что необходимо нужно будет сделать во-первых конечно же не забывайте сюда закачать свои какие-то картинки которые вам понадобятся для вашего превью да далее как закачать до да? добавить собственное изображение у вас открываются ваши Ваша папочка и сюда скачиваете без проблем устанавливаете. Вот, но сегодня давайте мы из того, что у меня есть, например, создадим какой-нибудь превью, да, с, допустим, с моей фотографией начнем, да. Не забываем, что изображения будут смотреться таким образом, то есть каждая, то есть в, в конве идет наложение друг на друга. Поэтому, для того, чтобы ваше изображение да, смотрелось так, как вот вам хочется, сразу понимайте, да, что на что вы будете накладывать. Да? Ну вот, допустим, первое я делаю, я фотографию. Например, хочу сюда выставить. Вот, растяну ее до нужных размеров, чтобы входить. образом вот фон задний я сделаю тоже в тон например своей фотографии до да, чтобы ее не растягивать фотография я, например сделаю вот такой вот сероватый тон и вот здесь у меня будет какая-нибудь сейчас над сейчас мы еще что-нибудь с вами добавим например давайте добавим компьютер И вот здесь у нас, например, будет с вами какая-нибудь надпись, название нашего видео, да, добавить основной текст. Мы берем текст и вот сюда перетаскиваем. Например, давайте назовем, ну и так и назовем, да, создание превью в конве. Я делаю все самое простое для того, чтобы вы вообще понимали, да, почему я делаю именно в конве. Потому что здесь можно выбрать размер, если вы именно под YouTube, Тогда у вас получится, да. Так, ну вот смотрите, то есть мы можем перетащить. Да? Здесь же мы можем опять же, что еще написать, например. свое имя и фамилия да например вот сюда мы сейчас ставим Можем поменять шрифт, то есть вот здесь у нас сверху шрифт цвет, то есть без проблем, все это делается, все меняется, например, чтобы было красиво, давайте поярче, синенький поставим. Здесь мы поставим, давайте, что-нибудь, например, красное, давайте, напишем буквами, да, можно увеличивать размер и так далее. То есть вот таким вот образом, скажем так, наше превью готово, да. Можем, кстати... Устанавливать вот такие вот картинки с прозрачным фоном, да. То есть, вот эту мы можем убрать обратно картинку. А поставить, например, такую картинку с прозрачным фоном, да. Фона как такового не будет. То есть, будет просто, например, компьютер. Тоже очень удобно. Но все эти картинки ищутся, естественно, в интернете. И вот так, таким образом, дальше мы нажимаем. Если ваше превью, допустим, готово, да, уже все. Все, что вам нужно, вы сюда сделали, написали красиво, да, оформили. Нажимаете скачать. Что такое? Не хочет скачать. На ну, вот нажали скачать чему-то мутно было написано скачать ну ладно неважно и вот он у вас э, скачалось да, создание превью то есть у вас э, название было написано вот э, по этим словам вот таким вот образом вашу загрузочку это превью и попало и когда вы будете скачивать видео вы будете устанавливать э, вот эту вот обложечку, и она у вас встанет размер в размер, как положено на канале YouTube. И это будет красиво смотреться, не растянуто, не размыто никаким образом. То есть она будет смотреться так, как надо. Вот этим очень удобно конвай, для того, чтобы именно тот размер, который вам нужен, вы использовали для э, своих картинок. Что ж, дорогие друзья, если мое видео для вас было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube, Жду вас в своей команде. Всем до новых встреч. С вами была Екатерина Клопенко.